Проблема подготовки педагогических кадров все чаще и чаще возникает в повестке дня многих стран. Проходящий в Казанском федеральном форум по бедообразованию наглядно это демонстрирует. Если в прошлом году форум собрал участников всего из шести стран мира, то уже в этом его география выросла до 22, а количество участников и вовсе перевалило отметку в шесть сотен. Этот вопрос затрагивает всех. Учителям кажется, что что-то неправильно делают чиновники и власть Власти иногда кажется, что недорабатывают либо учителя, либо университеты, которые их готовят. В общем, вот, э, этот форум он, э, ориентируется на то, что на площадках различных круглых столов обсуждаются все проблемные моменты, которые существуют как внутри нашей страны, так и у наших партнеров, которые работают в различных уголках мира». На пресс-конференции много говорили и о трансляции опыта других стран на российскую систему подготовки учителей. Но участники форума не скрывают – любой опыт требует детального обсуждения. И в то же время примеры эффективных моделей подготовки педагогических кадров есть и в России. Поэтому вот эта вот диверсификация переходов, когда человек может менять свои траектории, которые отрабатываются в Казанском федеральном университете, это во многих мирах в университетах мира есть такая практика, Но для России Вот ваш опыт, опыт Казанского федерального, ну, очень большой интерес, может быть даже, Александр Равкатович, статью он написать про вот эту практику, для наших многих университетов было был бы полезно. Спасибо. К слову, система подготовки учителей, разработанная Казанским федеральным, получила признание и Международного совета по конкурентоспособности. Эксперты Совета признали, что проект Учитель 21 века отвечает всем вызовам современности. И при его успешной реализации российские школы получат бесценные кадры. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.